За горой синие моря, за морями степь, там где воздух гущь, вольной той степи светит добрый луч. высоко, там летит орел Сверху видит он, у дороги дом Рассекая мглу, луч глядит в окно Там царит покой и бессильно зло Горит огонь, трогает тепло детскую ладонь. Ночи светят всем звезды и луна. Засыпай, малыш, луч хранит тебя. Не знаю, трансляция идет. Передаю привет сынули своему, который нарчис засыпает. Ну и маме тоже. Нам повезло с тобой, крутится шар земной. Новый приходит день, а старом ты не жалей.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 Время разжать кулак Ближе в объятья сна Не становись пока Если как дети мы В мире, где нет войны Сталят поет свое Злоба уйдет на дно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 Светлый мотив живет, голос пока не стих, в сердце пустит. Нам повезло с тобой, Крутится шар земной, в Новый приходит день, о а старом ты не жалей о старом ты не жалей, о старом ты не жалей. Чувствительность — это громкость. Ух ты, блин. Сейчас, подожди. Появился... Ну, сейчас-то, наверное, тихо будет. Сейчас, может быть, смысла особо нету. Потише, да? Мы с этой гитарой уже боремся, не первый концерт. конце. Что-то дает какой-то звук, не очень. Тут понравился звучок, вот ничего поделать не могу. Но бороться приходится. Так, еще следующую песню, но это уже попросили просто. Единственное, ну, как сказать, доверяю людям с большим духовным опытом, поэтому. Но история такая, что там не очень понятна первая фраза, если словам не верит никто. Что толку от а тысячи дел. То есть считается, что наоборот, как бы, ну, если дела как бы не подтверждают слова, то вроде как и смысла нет. А тут получается, ну, я все-таки на первое слово здесь поставил слово, потому что ну, как бы, если ты слову не веришь, то, собственно, все дела уже, они как бы какие бы они хорошие не были, они ну, как-то смысла не имеют. Но это так, это может заморочено немножко. Как бы, да. Не обращать внимания, это просто кто, если вот, ну, поскольку фестиваль именно как смысловой, такой, к текстам, таким больше вопросов вот я просто объяснил. Чтобы... Когда словам не верит никто, что толку от тысячи дел, ты снова и снова кричишь за что, но попробуй понять зачем. Звезды гаснут одна за одной И где твои друзья теперь? Но попробуй зажечь этот свет в себе И чуть-чуть, но станет теплей Пусть весь мир сходит с ума Пусть задыхается от пустоты Пусть весь мир сходит с ума но только не ты. И если ты слышишь, дороги нет, То это и есть твой путь. О чем говорят у тебя за спиной, Не слушай или просто забудь. И тогда ты выберешь сам Или не решишь никогда.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 Вставай и не думай о том Не трать свое время по пустикам И на споры о чем-то таком и Идущий осилит свой путь И каждый найдет, что искал И пока есть время, попробуй дышать, Попробуй сказать это сам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 Но только не ты... Но только не ты... Спасибо. Спасибо. Что-нибудь такое из прошедшего года? Вот такую, наверное, песенку... Ну, собственно, контрасты как всегда. Кино, в нем счастливая жизнь и приморский пейзаж, в парусах легкий бриз. Там склоняется день в карамельный закат. Нам об этом в метро пел слепой музыкант. Он находит героев, пишет им роли, дарит слова. И их судьба в его руках. Он всегда упорен в выборе новых сюжетов и рих. И звучит мотив Позитив Кто-то мимо прошел Кто-то слушал, стоял И в карманах своих все монетку искал Лица прятали мы А он в душе смотрел И людские сердца Своей музыкой грел Он находит героев Пишет им роли Дарит слова и их судьба его рука, он всегда упорен в выборе новых сюжетов и рифм, и звучит мотив, позитив. Ну, просто немножко длиннее по мотиву, поэтому, то есть по, по мелодии, но опять-таки возвращаясь к словесному наполнению. Сейчас надо какую-то песню, в которой много слов. Очень много слов. Да, я уже понял. Для Володей рыжова Моего коллеги по работе. Рост целиком. за птица ты и о чем поешь? Голос как у всех и ни с чем не схож На просторах где отыскать тебя Знаю место лишь обитания Среднерусская полоса На траве по утру роса Две избы, один сарай Несказанно красивый край Среднерусская полоса Слон пасхальный в колокола Где никак не могу решить что мне делать, и как не быть? Улетишь на юг или зимовать, Станешь нами ты, и беды не знать. Глубоко вздыхать, глядя на рассвет, И нести звезду по дороге лет Среднерусская полоса Небо чистая бирюза Две избы и один сарай Необъятно широкий край Среднерусская полоса Звон пасхальный колокола где никак не могу решить Что мне делать и как мне быть Обрани а перо, его подберу Детям перед сном сказку расскажу Как хранит от зла нас твое крыло, И про то, что жить счастьем мне дано, где русская полоса, В родниках, как слеза вода, Весьбы и один сарай, бесконечно любимый край. Среднерусская полоса, Все святые на образах, Где никак не могу решить, Что мне делать и как мне быть. Спасибо огромное. Хоть год такой тяжелый получился, но все, все равно от фестиваля до фестиваля, но все равно радостно, что все мы как-то встречаемся. Очень много новых лиц и старых тоже, которые вернулись в эти как-то в круги свои. Нет, ну, старых добрых. Ну да, наверное, но ну, это я по-своему по по сужу. Так, ну ладно. Ну, наверное, сейчас вот так -то.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 Помню злую ночь и воскресенья день Закончилась зима, ее пропала тень Капели, перезвон, все чаще тут и там Молитвою сердец согрелся Божий храм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 Спасибо огромное, всем добра и не болеть.